Ну чё, всем привет, друзья, от Фишерман Hunter. Вот, видели вот эту мою дубиночку, да? Классненькая. Нравится, да Ставим лайки. Вот. Придумайте, пожалуйста, название для вот этого вот лица. Я, короче, сделаю потом вот такую вот гравировочку, выжду, короче. Будет называться так дубинка. Ну а теперь, друзья, вот такой тадам. а ба ба бу да тададам. Вот это у нас, по-моему, Виталик. Ну кто ему даст имя тоже? Вот. Это премьера вчера была. Показывал вот этого дубинатора. Нос у него, видите, покрупнее, чем у этого. Угу. Вот такие вот носики у нас. Оп, оп, оп, оп. Вот такая вот дубинка с такой же гравировочкой. Вот число, когда я сделал, 31. А это у нас сделано 28.07. И теперь... та -дам! Вчера начал делать, и сегодня я сделал уже вот такого гугинота. Вот вот такие вот друзья дубинки у нас три штучки есть ставим вот такие вот лайкосы друзья вот такие вот прям лайки ставим классные большие лайки и придумываем название слева направо имена даем пожалуйста я на них выжгу имена, чтобы была вот такая же гравировочка вот кому интересно ищите в личку